Здравствуйте. Ну, сегодня хочу рассказать немного про будущее изменения процессуального законодательства. будущее изменения у нас вступится 2 сентября 2019 года. Так вот, у нас изменяются сроки, причем не одни, а целая серия сроков. Обычный срок производства по делу в арбитражном процессе по первой инстанции увеличивается до 6 месяцев, но, на мой взгляд, судьи и так имели возможность увеличивать эти сроки при обнаружении особой сложности дела. Вот. А внесение в АПК таких норм, мне кажется, просто позволит им тянуть этот процесс, да, то есть не ориентируясь на сроки. И плюс ко всему, за эти шесть месяцев по первой инстанции Ответчик, допустим, может продолжить сливать свое имущество. Что не есть хорошо, с учетом того, что у нас обеспечительные меры, в общем-то, удовлетворяются в достаточно малом количестве случаев. На подачу замечаний на протокол у нас срок увеличивается до пяти дней, с трех дней, которые были ранее. Соответственно, но это, в общем-то, хорошо, поскольку не всегда люди успевают ознакомиться с протоколом в трехдневный срок. Это, в принципе, с учетом того, что, допустим, в арбитраже Санкт-Петербурга дела заказываются после определенного срока, после заседания или до определенного срока, до заседания. И с учетом того, что система назначает дату ознакомления с делом, да, то есть она все-таки ограничивает выбор самостоятельно ознакомиться с делом, в принципе, это очень даже хорошо. А следующий срок, который увеличивается, это у нас становится 12 месяцев вместо 6 на обращение с ходатайством о восстановлении пропущенного срока. Ну, это, в общем, наверное, хорошо, но находиться в подвешенном состоянии, допустим, в выигравшей стороне все это время тоже как-то будет не очень. Три месяца вместо шести на подачу заявления о взыскании судебных расходов. Но, в общем-то, ситуация заключается в том, что иногда оплата этих судебных расходов происходит за пределами трех месяцев. Таким образом, необходимо будет своих доверителей как-то поторапливать для оплаты, если они хотят возместить эти расходы с проигравшей стороны. Но самое интересное у нас в сентябре происходит с представительством. Теперь для представительства в арбитражном суде необходимо наличие высшего юридического образования, что, в принципе, будет осложнять участие в процессе. Да, то есть я, честно говоря, сильно надеюсь, что у нас арбитражные суды как-то будут все-таки отмечать представителей, которые имеет э, дипломы и уже их предъявляли, да, то есть, чтобы нет было необходимости в каждый процесс ходить с дипломом. А, но э, адвокатам в данном случае повезло, поскольку вот та формулировка, которая вносится в закон, она э, практически совпадает с формулировкой э, с статьи 3 ФЗ об адвокатуре, которая говорит, что статус адвоката может быть у человека, имеющего юридическое образование или соответственно ученую степень по юридической специальности а как будут остальные участники из серии налоговые инспекторы участвовать в этом процессе пока непонятно поскольку список он как бы расширительный но конкретизации пока вот по данным категориям участников нету. в арбитражном процессе а, теперь отводы будут рассматриваться судьями самостоятельно то есть, раньше им приходилось в случае заявления отвода бежать к главе суда, а теперь они будут скромно удаляться и самостоятельно рассматривать вопросы собственного отвода. Что, в общем-то, будет полностью совпадать с положениями ГПК. Что касается судов, общей юрисдикции, это, наверное, самое значительное изменение, коснется публикации сведений о назначенном заседании за 15 дней на сайте соответственно суда общей юрисдикции на этом пока все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал